Ой, типа орудий. Радушка, открой, пожалуйста. Радушка, а кто это был? А, это оптика дом. Доставка линз. Да вот это кто был? Я совсем забыла тебе сказать Это Апрелька И она теперь будет жить с нами э -э Да она тебе понравится Неожиданно Вот это ожиданно А это неожиданно <музвучит> Ну что ж Добро пожаловать, Апрелька Пусть сюрпризы для ваших глаз всегда будут неожиданно милыми. Оптика Дом. Домашний подход к вашему зрению.